И темно. Хотя, вылейте, вылейте. Еще одну сепсу сосредоточишь. Первую фразу нам запечешь. <си> Мы никогда не пели вместе. Хотя у каждого из нас за плечами сотни концертов. Каждый из нас сочиняет и поет в собственной манере. У каждого важные дела и непростой характер. Но мы все-таки собрались и спели хором «Песни нашего века». Авторские вы, песни, ставшие народным вы, достоянием. Примите а нам счастье нагадай!» «Скриминация прочь, Эти простые гитарные песни объединили не только нас. Они сроднили многих и многих людей разных возрастов и профессий. Они возникли на наших глазах и распространились в народе сами собой, минуя эстраду и средства массовой информации. Произошло это потому, что всем им свойственна одна уникальная черта. Их хочется не только слушать, но и петь вместе. Они не стареют и не надоедают. Их по-прежнему редко крутят в эфире, но с удовольствием поют хором, под гитару. Песни мы отбирали на свой страх и риск, опираясь на собственное чутье, мнение своих друзей, экспертов и просто незнакомых людей, принявших участие в наших опросах. Песни нашего века — громкое название. Но эти песни действительно много значат для нас и для нашего времени. Мы собрались, чтобы спеть их хором, мы будем счастливы, если ваши голоса присоединятся к нам.